Добро пожаловать в топ-10 самых смешных котиков 2019. Номер 10. Котик жидкость. Смотрите, как он смешной. Номер 9. Котик, который думает, что он человеческий ребеночек. Глупышечка. Номер 8. И тебе приветик, котик. Номер 7. У меня не лапки. А ручки. Смешно, смешно. Номер 6. Котик ввязанной шапочки. Чего ты такой серьезный? Номер 5. Просто смешной котейка, который смотрит на тебя и просит кушать. <смешно> Номер 4. Зачем ты надел на себя хлеб? Я не буду тебя есть. Ты ведь в шерсти, дурашка. Номер 3. Такой смешной котик балерина. <смех> Номер два. <смех> ну вот это просто смешной котик, но он просто смешной. Номер один. Котик хулиган. Отстаньте от пёсика уже глупышка. <смех>